Где я? Вчера в 6 вечера вас казнили и признали мертвым. Вы Санта-Клаус. Вас больше не существует. Этим Рождеством. Что это за тюрьма такая? Это не тюрьма. Сейчас вы войдете в Сантанимус. Там вы увидите и прочувствуете воспоминания своих предков. Погибших сотни лет назад. Что вы от меня хотите? Ваши подарки. Добро пожаловать в Рождественскую Инквизицию. Я сражаюсь с плохими, служа хорошим. Uh -huh. Я Санта. Крида Санты, скоро в вашем дымоходе. <реклама> Ярче солнце блестит фантастический цвет. Валикхам красил дизайнер Ахмед. Выхлопной трубой дурмани.